приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова мы с вами сегодня сделаем распаковку заказа номер два из пятого каталога компании oriflame заказ на 133 балла практически все под заказ и начну с самого начала зашла ко мне в гости подруга и я ей рассказала про новинку на Novage ProCeuticals именно сыворотку с пептидами потому что я сама уже сделала этот курс и у меня классные результаты вот на этой зоне где вот контур лица шея декольте я в таком восторге я ей рассказываю показываю все она говорит да давай хочу так это моей подруге набор курс вернее курс сыворотка с пептидами очень много заказов идут на тональные основы серия the One. обратите внимание на определенных страничках сейчас проходят акции если заказать два продукта то они идут с еще большей скидкой например адаптивная тональная основа the One, если их взять одну будет цена около 600 рублей а если взять две то каждая будет стоить не помню сколько ну больше чем на 100 рублей дешевле мне кажется давайте посмотрим чтобы не быть такой голосновной да а если брать одну 599 рублей а если взять две то каждая 459 разница 140 рублей по-моему очень даже ощутимо поэтому я сейчас своим клиентам предлагаю искать себе напарников с кем вместе взять тональную основу поэтому взяли две подружки одной и другой тону кисточка для нанесения кстати она подходит для нанесения тональной основы но мне она больше нравится в качестве нанесения контуринг лица например делать румяна хайлайтер пудру даже я обожаю эту кисть у меня эта кисть с первого дня как она вышла в каталоге я сразу себе заказала То есть получается уже где-то два года какая она классная сколько она пережила со мной уже стирок и сушек и при там ни один волосок с нее не выпал поэтому кисть шикарная можете ее смело рекомендовать ее стоимость тоже всего 269 рублей а без скидки 420 очень хорошо так пакетик положили замечательно и считаем сколько в этот раз мыло теперь посчитать его легче потому что в прошлый раз была целая коробка я сбилась со счета сейчас по-моему всех по три я не обращаю ваше внимание что серия discovery это одно из самых лучших мыл в oriflame во-первых по весу здесь 90 грамм кусочек такой большой достаточно потом это долгоиграющий кусочек надолго хватает и вкусные ароматы вот смотрите сколько их 4 и 3 это 7 8 9 10. И здесь еще 3 зелененьких. Всего 5 видов мыла. Можно брать любые, сколько угодно. Всего по 49 рублей цена каталога. А со скидкой консультанта минус 20% 39 рублей. Ну, это очевидная выгода кто-то пишет что это дорого у меня в комментариях кто-то пишет что это любимое мыло я на стороне тех у кого это мыло любимое и мне кажется это недорого дело в том что у меня даже есть на канале сравнение с, еще с одним мылом мы сравнивали оно стоило более 700 рублей какая-то израильская компания так вот это мыло оно просто с первого раза как только начали мыть руки оно все разбухло потрескалось и аромат у него неприятный но ну, обычное мыло вот по консистенции хорошая пенка хорошо купает но его внешний вид такой страшный стал у нашего мыла до последнего вот когда он уже тонюсенький становится до последнего мытья рук она всегда будет красивая и не будет раскисать трескаться и вообще то есть с ним одни приятные ощущения а, кстати заказала по моему это я себе взяла маску вы знаете я очень люблю маску с ягодами Годжи и органическим овцом. она отлично питает кожу и мне нравится у нее есть такая фишка когда только наносишь на лицо она согревающим эффектом обладает То есть так тепло тепло тепло становится на коже но это недолго и кстати я когда не знала что такой эффект первый раз ее нанесла я так испугалась Но неужели у меня аллергия на Reflame потому что аллергии не было никогда и тут такое так горячо стало а потом я прочитала что она оказывается согревающим эффектом поэтому если будете брать себе такую маску не пугайтесь если вам станет жарко так мне заказали аромат Экла Фам. это очень красивый аромат в серии Экла. мне кажется все ароматы классные единственное Экла Амур я его вообще как-то не распробовала не заметила для меня он какой-то настолько невесомый я его не чувствую и не получаю никакого с ним впечатление, то есть я не становлюсь ни романтичной, ни какой-то энергичной, не сильной, ни, ни там не женственной, то есть я его вообще не чувствую и никаких эмоций не получаю. Eclat Fam это аромат скорее для таких торжественных случаев, с этим ароматом сразу хочется расправить плечи и поднять подбородок то есть этот аромат действительно какой-то вот театр пойти в ресторан но я им могу пользоваться и в течение дня потому что мне нравится чувствовать себя на высоте вот такой красивый аромат далее в заказе помада из серии giordani gold обратите внимание тоже на помаду сейчас идут акции скидки и в заказе у меня 40658. открывать конечно не буду потому что все что под заказ мы оставляем под заказ так два карандашика для глаз для стрелок разные оттенки смотрите в этом каталоге невозможно устоять на последней страничке любые карандаши для губ для контура губ или для глаз всего 119 рублей это отличное предложение И Вот такие механические карандаши они мягкие не растекаются ими очень комфортно делается макияж потому что кожу не тянешь а при этом они отдают хороший сочный цвет и стрелки получаются просто великолепные и также в заказе есть один карандаш это тени стойкие тени карандаш для век хрусталь классный цвет у меня кстати если внимательно посмотрите на мой макияж то вот как раз в уголочках и часть нижнего века подведены именно этим оттенком То есть он, он дает такое легкое сияние переливчивость мне он очень нравится так заказали омегу-3 для малыша это заказала моя знакомая говорит что что-то малыш болеет часто хочу говорит омегу потому что раньше она брала своему сынишке и был очень хороший эффект так, заказали тушь серии On Color, объемная не водостойкая тушь очень хвалят у нее интересная кисточка она такая достаточно объемная силиконовая кисть например мне она не подходит я люблю более такие маленькие кисточки когда я хочу такую тушь все время потому что у меня многие ее берут и все так хвалят я сколько разбрала, и не могу к ней приспособиться. Вот, ну никак у меня не получаются с ней красивые ресницы, и некомфортно мне, для меня просто очень большая кисточка. Вот пять в одном мне идеально подходит. Это нет. Маска, маска смузи. Это это что-то нереальное. Это маска с невероятно вкусным я, ягодным, с невероятно приятным ароматом ягод. Ее вот просто хочется съесть. И я ее уже делала. Эффект такой. Лицо просто становится очень мягкое. Она напитывает кожу витаминами. И просто нереально хочется это все делать и делать хоть каждый день, потому что очень вкусно пахнет. И последнее, что у меня здесь лежит, два пробника. Магнетиста и магнетиста. Это у меня заказала девушка, она хочет распробовать этот аромат. По описанию ей очень понравился. Но я всегда говорю, надо пробовать. Давай выпишем пробнички, ты с ними походишь, погуляешь, ощутишь, понравился или нет аромат, а потом закажем большой флакон. Так и договорились. Вот такой заказ. Смотрите, если вы всегда думаете, о, а что же... Как же сделать, например, войти в премьер-клуб, сделать заказ на 150 баллов? Вот здесь всего сто тридцать три балла. Посмотрите. Раз заказ, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять человек каждый по чуть-чуть у кого-то заказ побольше у кого-то поменьше да кто-то взял 5 кусочков мыла кто-то тушек карандашик то есть вроде бы всего понемножечку 10 человек получит удовольствие а вы получите вот такой огромный заказ и все и вы в премьер-клубе для чего быть в премьер-клубе вы же получаете 10 процентов кэшбэк это примерно 900 рублей вы получаете возможность заказывать из каталога выгода плюс и все подарки собираете То есть все, какие акции проходят, где-то на 50 баллов нужно участвовать в акциях, где-то на 100. То есть вы собираете по дороге все-все-все подарки. Поэтому я вам рекомендую показывать каталог своим близким, своим знакомым, радовать их, давать им возможность тоже пользоваться хорошей, натуральной продукцией шведского качества. И всем будет хорошо. А я с вами прощаюсь если какие-то есть вопросы задавайте их в комментариях под видео и удачного вам каталога всего доброго пока пока